Здравствуйте, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. С целью своего доклада я в большей степени ставлю иллюстрацию перечто-множественных опухолей и буду стараться минимально сотворить какие-то клинические аспекты. Итак, давайте приступим к примерам. Пациентка примерно 60 лет предъявляла жалобы на покашливание, одышку при незначительной физической нагрузке и боли в горле при глотании. Ну, с, с этими жалобами пошла лор врачу, Лора смотрел, назначил антибиотики. Эффекта антибиотикотерапия не принесла. Было дозначено до обследования, такое как МРТ шеи при выполнении МРТ была заподозрена опухоль правого крушевидного синуса, которая распространяется на мягкие ткани и на хряще гортани. Давайте посмотрим картинку. Здесь представлены Т2-звешное изображение и Т1 с контрастом. Видим опухоль, которая не имеет неоднородную структуру гипоинтенсивно на Т2, накапливает контрастное вещество и распространяется на на окружающей мягкой ткани, на, на, на, на, на гортань. Было назначено да, обследование, такое как КТ как грудной клетки, брюшной полости, и было выявлено образование в нижней доле правого легкого, в котором прорывался сегментарный бронх, и увеличенные внутрикрудные лимфоузлы на этой же стороне. И, соответственно, при дальнейшей оценке грудной клетки были еще выявлены субсолидные очаги, которые не позволяют исключить свой метастатический характер. Ну и, безусловно, частично из сканирования мы увидели то самое образование, которое видели на МРТ. Ну, тоже По этой картинке была заподрослен именно первичный рак правого легкого с метастазом в кровоидных лимфоузлах, ну и очаги, которые могут быть метастазами, но могут быть не совсем понятны. Была назначена терапия. Что касается опухоли грушевидного синуса, то через три месяца выраженный частичный регресс. Что касается опухоли легкого, то в принципе размеры ну, в рамках стабилизации и этого образования в легком и у тех субсольных очагов и внутригрудных лимфоузлов. Следующий. В случае пациент предъявлял жалобы на слабость, умеренную одышку, кашель, ну, ну и в связи с этим выполнил рентгенованные клетки, на котором было выявлено образование. В связи с этим назначено КТ груди живота, где подтверждено это образование, и назначены МРТ головного мозга для поиска отдаленных метастазов. Соответственно, видим, что вот в нижней доле левого легкого есть солидное образование, в котором также обрывается сементарный бронх. А в головном мозге, на МРТ, видим гиперваскулярный очаг, который по характеристикам соответствует метастазу. При дообследовании пациента, при трахе-бронхоскопии, также было выявлено еще образование надгортаника. Были выполнены гистологические исследования, по которым ну, на надгортаннике на был, увы, плоскоклеточный рак, опухоль легкого мелкоклеточный рак. Вот, по МРТ очень нечетко вот можно заподозрить опухоль надгортаника. В данном случае, в данном случае в ведущий метод диагностики именно был эндоскопический метод, а не МРТ, но в принципе мы можем его заметить. потом МРТ была назначена после тахиопронфоскопии, чтобы попытаться визуализировать опухоль над надгортаника. Было назначено лечение, через 4 месяца видим регресс, полный регресс метастазов в головном мозге, через 4 месяца выраженное уменьшение размеров опухоли легкого, и, ну, и дальше картина стабильна уже была. Пациент, Следующий пациент, пациентка, точнее, она проявляла жалобы на жидкий стул, похудение, кровь и слизь в стуле. А в анамнезе была лучевая терапия по поводу рака шейки матки около там, 8 лет назад. Примерно. Соответственно, была выявлена опухоль средней и верхней полярного отдела кишки на МРТ. Ну, жалобы, в принципе, указывают на то, что высокая вероятность этой находки. А в шейке матки опухоль выявлена не, не была. Ну Выполненная выполненной МРТ на Т2 в изображениях видим образование прямой кишки, которое распространяется в ректальную клетчатку. Вот. и После назначения терапии видим частичный регресс опухоли. То есть, видим пример, вероятно, индустриарной лучевой терапии опухоли прямой кишки. В следующий случай у пациентки был выявлен рак левой молочной железы и метастатическое поражение левых подмышечных лимфоузлов. Данная ситуация была выявлена на основании жалоб пациентки и последующего выполнения ультразыкового исследования. Потому что на КТ вот мы видим, здесь картина весьма не специфична. В общем. Здесь, то есть, если бы просто была первичная пациентка, вот, без бежала, мы ну, навряд ли бы утверждали бы, что это вот прям рак. Ну, видим, в левой молочной железе. Вот там уже ближе к коже, участок, лимфоузел акселярный с умеренно утолщенным партикальным слоем, то есть не подозрительный на опухоль, но, конечно, пока ты утверждать, мы не могли бы. Выполнена сохраняющая операция левой молочной железы и с биопсией сигнальных пневматических узлов. Действительно, был подтверждено диагноз опухоли и метастаза в сигнальном лимфоузле, а через три года после данной операции у пациентки появились очаги в печени. Тут видим гиподенсный очаг с нечетким контуром, ну еще несколько очагов тоже можем увидеть. А в, в теле пожелочной железы также появился очаг гиподенсный, тоже с нечетким контуром. Вот. Здесь решить вопрос помогла биопсия, при которой а, было выявлено аденокарцинома поджелудочной железы. А, следующий случай. А, пациент, который а, жалоб особо не предъявлял, просто при плановом обследовании а, по данным УЗИ а, выявлено образование почки. А, здесь на слайде видим а, в левой почке а, неоднородное гипервускулярное образование. Было назначено до обследования а, к, при выполнении КТ грудной клетки выявлено образование нижнедолевого бронхоправого легкого, которое, как видим, по структуре не соответствует опухоли опухоли почки. Давайте посмотрим опухоли почки. Это гиперваскулярная, а тут не столь гиперваскулярное образование. Это же заподозренное первичное рак легкого. Следующий случай. У, у пациента в детстве была лимфома Ходжкина. После этого ничего не беспокоило, а последние 8 лет беспокоили боли в животе, Выполнил УЗИ по данному поводу, и было выявлено образование печени. Здесь представлена НКТ, артериальная и венозная фазы. Видим гиподенсный очаг с нечетким контуром. Также было выявлено увеличение лимфатического узла в корне-прижейке тонкой кишки, выполнена биопсия, гистологические получили леомиосаркому. Была назначена терапия, однако, несмотря на это, у пациента размеры опухолей все равно увеличиваются. И следующий случай. Пациентка около 8 лет назад выполнена мастектомия справа, а около года назад было выполнено истечение меланомы брюшной стенки. То есть мастектомия справа была. И вот еще через год именно слева, в левой аксиальной области, выявлено образование гипервоскулярное с участками распада. В легких множественные солидные очаги и очаг э, ги, ги, ги, пониженной плотности в печени. Э, э, была выплев, выполнена биопсия и подтвердились метастазы меланомы. Э, э, в результате лечения сперва произошло небольшое лечение размеров опухоли, однако потом размеры стабилизировались э, – это опухоли подмышечной области. Э, также что касается очагов легких, то сразу же произошло уменьшение размеров всех очагов и дальнейшая стабилизация их размеров. Очаг печени характеризовался тем, что также произошло уменьшение его, ну и потом, в принципе, в рамках стабилизация его размеров. Итак, что бы хотел сказать в заключении, ну, наверное, самым главным хотелось бы сказать прежде всего, что. Важна, безусловно, комплексная оценка не только методов КТ и МРТ, но и других диагностических методик, таких как там, УЗИ, эндоскопическое исследование и, самое главное, там, патоморфологических, вот этих исследований. Они важны, важны ну, безусловно, в принципе, комплексной оценки самой патологии, но если у врача-лучевой диагностики они уже есть, то могут склонить его к тому или иному заключению. Вот, хотя, безусловно, по каким-то признакам мы можем заподозрить, безусловно, либо первичный мощный характер образований, либо и метастатическое поражение. Ну, там могут быть такие характеристики, как действительно локализация, ну, допустим, если образование в бронхе и какая-то опухоль в малом тазу, то, ну, скорее всего, мы заподозрим, какой-то привычном нужный характер образований. Характеристика накопления контрастного вещества тоже может помочь с этим. Но следует заметить, что наши лучевые методы, они способны оценить, сказать, динамики, способны оценить в большей степени динамику размеров, но именно функцию, конечно, мы в оценке функции мы сильно ограничиваем. Ограничены. Вот это есть недостаток этих методов. Вот. Ну, и если по пунктам, то э, скажу тоже, такие всем довольно известные вещи, что при э, выявлении опухоли одной локализации, например, опухоль э, э, яичника, то, безусловно, нужно оценивать не только там малый таз, но и живот, и грудь, э, ну, как поиски, для поиска бессонных метастазов, так и, возможных прилично множественных опухолей. Ну, и из этого тоже следует, что при э, оценке динамики, во время лечения и после оперативного лечения тоже следует контролировать не только ту зону, в которой располагалась первичная опухоль, но и другие зоны. Ну, методы лучевой диагностики при правильных назначениях способны в принципе, довольно точно оценивать динамику опухолевого процесса, но важно назначать правильные методы лучевой диагностики для определенных зон человека. Это тоже важно, допустим, для опухолей малого таза органов малого таза. Тут безусловно, приоритетом обладает магнитно-резонансная томография. Допустим, для рака легкого, то в данном случае будет компьютерная томография. Спасибо за внимание.